Окей, okay, еще раз. еще раз. <laughs> Пожалуйста, не зафокапься. У тебя всего 3 заряда, может быть даже меньше осталось. Яс! Yes. Ура, товарищи! О, oh, господи. Ну давайте теперь хоть ран завершим до приличия ради. Можно пойти на реран? Банально, потому что я не помню, открыта ли у меня ачивка за реран.